Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Малая Авдеевка Корсагского района Орловской области. Посмотрим, сколько там домов, сколько жителей и как им там живется. Все вперед! Большой огород. Улии стоят. Опасно здесь пчела мог кусать. там друзья никого не видно здесь огородик был На наив или на раките она цветет очень много пчел ближе к дому не пойдем Вдруг там собака. Но территория большая. Здесь дорожка накатана. Вот здесь домик стоит. Сейчас посмотрим. А здесь даже два домика. Телефон. Попробуем, работает, нет. Работает. У нас машина стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Я снимаю фильмы про деревни, про старые. Ну мы, во-первых, питерские. Ну понятно. И деревенские. Понятно, жить-жить, то жить, а, ну дача все равно. Лучше тем бабушкам. Вот там живут которые. Да, у нас всего два дома задействованы. А там две бабушки живут. Там две бабушки живут. А дедушек нет у них? Дедушка умер в том году. А на той стороне я смотрю домик. -то. Два дома я сказала, если вы хорошо слушаете. Я хорошо слышу, на той стороне дом какой-то. Нет, стоит. это уже третий, он уже давно никто там не живет. Все, спасибо. Угу. До свидания. К ним, к ним. Почему? К ним к нам я мимо них прошел, никого не видно на улице. Ну, как бы. Собака там есть, но она не кусается. Так чересчур там не крутитесь, то есть не.. А если будете потихонечку идти, она нормально, она так не кусается. А она не привязана? При... Нет, она не привязана, потому что она не кусается. Ну погрешите там. У нас больше никого, они очень долго, у них... А, они войну прошли, про это самое, поэтому мы их уже поздравили. Ага. Они одной бабушке 89, другой 81. А скажите, а воду где вы берете? У вас воду вод... возим в машине. То есть воды здесь нет? Она плохая, она только у нас идет постирать... По -по -по -по -по, это, ну, в колодце вы берете? Даже мыться мы не можем. Нет, вы в колодце берете ну, или где? Там внизу у нас колодец. Да? А вот этот стояк, который стоит, мы потом подключаем его. Сейчас не подключили, мы приехали с недавно. А. И в воду качаем, полить огород и прополоскать белье. А так мы возим, мы накупили посуду всякую разную. А вот домик стоит рядом с вами. Это наш дом. А, это ваш. Это дом. летний дом, которым мы когда-то жили в Москве, подзарабатывали. И оттуда мы привезли этот летний дом. А. Там получилось так все. И вот у нас мы это зимний считаем, это не наш дом. Купили. Угу. Давнишние. Он, наверное, лет сто, а может быть и больше. отремонтировали кое-как. Но зимой, летом мы тут не живем. Только готовим. Mm -hmm. А там мы летом прекрасно. Понятно. А почему вы такие вопросы задаете? Мы будем когда-то его все это хозяйство продавать. Мы тоже уже стареем. Ну вот люди, ну, может. Вот, у... я, если вы сами из Москвы, например, Да. Вот мы будем так продавать в аренду лет на 50, потому что мы продать никак не можем. У меня э, дочка за границей живет. И она здесь прописана, и ничего менять не хочет. Ага. чтобы она была здесь прописана. А я уже мне восьмой десяток. И мы будем через Москву продавать, кто хочет здесь обосноваться, например, летом приехать, пожить, понравиться, угу. а мы пока летом там, то мы уже на какое-то согласие с документами, там через дочку разберемся. По крайней мере, я здесь э, лет э, не знаю даже на сколько. У нас еще одна дача есть в Пскове. А -а -а. Поэтому я буду через Москву, конечно, только в аренду. То есть без прописки. Ну, понятно, понятно, да. Ну, лет на сто, как говорится. А они туда возвращаться не хотят, а мне это тоже не нужно. Я с мужем живу просто. Он, он питерский, а сама москвичка я. А -а -а. А дочь в, как, в какой стране? В Испании, в Канары. А, хорошо. На Канарах. Ну ладно, удачи вам. Я вроде бы вам так все... Вдруг кто-то заинтересуется, я не просто это сказала. Понятно. Вдруг из друзей, знакомых, потому что это место просто прекрасное. Да, хорошее место, хорошее Очень Хорошее место, никто не мешает, мы видите, даже загородку все убрали. Угу. Ну и не полностью землей владеем, тут можно, у нас там еще целые, для картошки мы ничего не делаем, мы вот так вот выкапываем для себя такое что И то в этом году даже решили и это не делать А вы, а вы так много вообще? Мы насажали всяких, видите, это мы все насажали, угу. там еще очень много насажали, я имею в виду смородина много и очень много яблок, это все яблочный сад Груш много, яблок много. Тут вообще прекрасно. Если вы кто-нибудь с детьми, да еще обязательно с машиной. Машина только из-за воды. Ну да, Мы набираем да. воду, и нам хватает этой воды на неделю пить и так далее. Но пить или ходить за водой хорошей, вот там, где бабушки. Если вы с ними, они, они, они... с вами разговарятся. У них, у них немножко подальше, там хорошая вода. А -а -а. Они там пьют ее. Но нам, чтобы их не это самое, не держится. Да. И поспокойнее, да, лишний раз мы решили, нам легче на, набрать Корсакове, если вы знаете, что такое Корсаково. Да, да, знаю. Мы в Корсакове набираем, в пятерочку там едем всегда, у -у -у. И мы с водой, мы проблем не, не это самое. А так все остальное, у нас две печки тут хорошие. Мы отремонтировали дом этот весь отремонтировали очень дешево будем отдавать газа нет у вас природного да? как видите два дома кто вам загазирует ну мы не считаем это не проблема угу. без газа с детьми тут а готовите, как собака правда она домашняя большая но домашняя мы ее боимся выпускать Потому что, не дай бог, убежит. Испанская собака. Ага. Ну, приличная. Вот. Не уличная, вот так вот можно сказать. Но есть собака. Мы довольны очень. Ну, хорошо, молодцы. Даже мы в, ту, в Псковскую не ездим. Хотя там тоже хорошо. Мы, нам больше... Из Питера сюда 1200, а в Псков 600. Угу. И мы выбрали вот это место, потому что тут, во-первых, Черноземье. Ну вдруг у вас знакомый, я смотрю просто по возрасту, вы молодой, а вдруг кто-то, чего-то, мы будем потом писать, как получится, не знаю, но в крайнем случае тот продавать на вынос дом. Угу. Он разбирается на вынос, это самый крайний. Потому что вот этот дом, ну как его не разберешь, да, он кирпичный, вот этот весь дом. Кирпичный, из кирпича. В общем, мы довольны, просто возраст, а бабки вот живут, молодцы, они как раз войну там и прошли, старые, но они будут до конца, пока сами. Ну понятно, а у них что, родственников нигде нет? У них с родственниками, я не знаю, они даже продавать говорить, а кому продавать, вот такой вопрос. Был, ну, значит, две сестры был брат. Uh -huh. Брат в том году умер, сахарный диабет. Вот. Ну, знакомых много приезжают. Покупать не знаю. Будут ли они родственникам ну, своим кому-то там предлагать, я не знаю. Их не дом, я сразу могу сказать, если вот так вот э, заинтересоваться. У нас более надежный дом более крепкий. Угу. А их дом с с построен из каких-то, я даже не знаю, то ли из земли или с чем там еще. Не знаю. Я как-то залезла, у них там подоконники э отваливаются. Ну, не знаю, это муж уже. Угу. А? Лень, а из чего дом сосед? В общем, он... Ладно, я у них узнаю, если что. Он, он так ничего... Но хозяйство у них, конечно, Лучше, чем наши и куры. Раньше были овцы. Ну, я видел, да, и пчелы у них там. Пчел вот у них пчелы, мед мы у них покупаем, да. Корова раньше была. Ну, мы 20 лет здесь живем. Каждый год приезжаем, но ну, очень внутренно. Тяжеловато, еще сто километров, тысяча, так, сто пятьдесят. А если мы в том году вообще из-за пандемии 1200 объезжали, mm -hmm. мы... проблема только в дороге. А так здесь нам очень нравится. Ясно, ладно, спасибо вам. Да, ну зайдите, удачи. зайдите, я посоветую вам зайти. Если они, они специфические бабули, ну, может быть, разговарятся угу. по настроению. Хорошо. Если вас интересует их не дома, они, может быть, вам что-то интересное расскажут. Ладно, спасибо. Ну, давайте, да, и вам. Сейчас пойдем на ту сторону сходим. Там дом стоит уже заброшенный. А потом попробуем к бабулькам сходить. Ну, собака. Идем на ту сторону. Так, вот домик, друзья. Здесь вот подвал был. Подвал не посмотрим. Все завалилось. Дом на замке. Домик такой старенький уже, деревянный. Но никто его. Не растащил еще, не разломал. Задняя дверь открыта. Можно было бы зайти посмотреть, что там. Сейчас посмотрим. Здесь, здесь здесь двор был тут туалет дрова остались нет здесь не просто так пролезть все заросло там сад был мост какой здесь сделали Мне да, друзья, к бабушкам не пройти. Вон бабушки идут. На, на иди, иди, иди. иди, иди, Здравствуйте. Здравствуйте. А с кем я боюсь? Ты Меня зовут Николай, я. Ой, я боюсь собаку вашу. Нет. Я снимаю фильмы про деревни. А -а -а. Вот сходил к вашим соседям. Они, они, с... Подожди, подожди, подожди, подожди. они с Петербурга приезжают да? с сюда <связан> в этот дом. Сказали, что вы здесь давно живете, можете что-нибудь рассказать про про свою деревню. Вообще много домов здесь было раньше. Вы давно живете здесь? Тут было раньше 40 домов. 40 домов было? Да. Туда был поселок, и там через дорогу. А, через дорогу еще и были еще дома, Через да? дорогу там много домов было. А -а -а. Там и сад был у нас. Э -э и осталось всего два дома, да, жилых? Два, третий, вон тот, вон. Ну, я сейчас туда ходил, посмотрел, там заброшенный дом. Куплен. А, он куплен? Он куплен. Купили его, перекупили опять. Обещали съездить. А -а -а. А -а -а и вот что это... Кто говорит, умерла, умерла эта хозяйка, которая купила. Ну просто. там давно уже никого не было. Там. У -у -у. Да вот мы окашивали его каждый год. У -у -у. Прошлый год я не окошила, сама разболела. Э -э так что он вообще стал там. Ну, а что про деревню? Про Где, как живется вообще? Где воду берете? Как. Э -э у нас колодцы. У вас колодцы, а.. Медицина. как А он? медицина Корсакова. Ну а как туда попасть? Автобус ходить. Ну если разболелся, не можешь ехать. Скорую. Скорую вызываете, да? Скорую обязательно приедет, скорую. Угу. Вот меня каждый год возят в МЦСК. Э, скорую вызываю и скорую возят. А продукты где берете? Продукты берем, у нас у Марину, Марину, не знаете? Ну, малину то я знаю, вот туда, в ту сторону ехать. А ну вы-то как-то вы на чем-то ездите? А за мной заезжает частник на машине. И а -а -а. у Корсакова. А, -а в магазин. Да? Корсакова набираю и это, привожу хлеб, на дороге берем. Вот на дороге. А, останавливается -а -а, хлебовозка, да? Датче, да, вообще этот шофер приехал сегодня рано, подъехал он туда. Пришел, будете хлеб брать, ну и будем. Ага. Пошел взял, а он поехал. Он развозит по магазинам, ага. туда в Михалку, волос Труда, развозит Корсакова, Маринова. Вы, вы с какого года? Я, я с 40-го. Сорокового? 40 да. И все время здесь живете? И всю жизнь тут. 81 год. 81 год. Вот. А работали где? Работала в лесничестве 10 лет. Тут у нас лесничество было, тут по руки у лес А потом на пасеке до конца. Я смотрю, у вас своя пасека есть, да? Да, своя. Я уже все бросаю Уже их надо не рояться, а гребать их. Ну, ухаживать, да, надо ухаживать за ними. Ухаживать за ними уже сил нету. Так что, вот такие дела. Ну, что про деревню. Деревня была большая, народ Ну, а много. куда все делись? 40 домов было. Куда все подевались? То, то война. война это, это 40 домов было до войны? До войны. До войны было. То война, то... Как она называется? Колхон стоит все укрупняли. Черт, знаете, что делали? А, ага. а это а народ работы уже такой нет, разъезжается. А сейчас и вовсе сделали, что и все поуехали. Что? А фотографируйте. Снимаю на видео вас. Да я не знала, я вместе. Не... Ну ничего страшного, что здесь. Это для истории. Да что такое для истории? Интересно послушать людей, вот, которые уже прожили жизнь. Ну, так вот и разъехались. Кто умер. А кто... Это... В общем, молодые в основном разъезжаются из-за того, что работают. нет. Молодые и уже рабочие поехали в чужие эти колхозы, то есть районы, в Тульскую область, в Московскую. Больше всего угу. разъехались. И в, это, в Тульской области много у нас. И в Москву в основном. Все поразъехались. Понятно. Так, и тут-то, а там в тех деревнях-то тоже осталось одни пенсионеры считать. Там молодежи мало. Потому что работы нету. Эти, да. Раньше эти... Живо, животноводство было. В животноводстве сколько народу работало? А, животно, это, животноводство ликвидировали. Это все продали. Теперь это же от Москвы у нас эти вот кругом полета А Москва это скупила А, все, все сеют, это все московские, сеют, да? Трактора здоровые, там народу, трактористов мало надо. Угу. И это... Так что они, ну куда? Вот на заработке, там вот молодежь-то на заработке ездит. В Москву. Кто, кто, куда? кто куда? Кто в Москву, кто куда-то, Курск, кто куда знает. Вот мы посмотрим за одну ночь. Вот это вот поле все, и это, за одну ночь он закультивирует один трактор. Mm. Наши-то бывало, вот эти белорусы они подолгу культивировали, у ну, да? Они мощности маленькие, да? маленькие. Вот. а эти ну, посмотрю, ой, уже все закультивировали или посеяли, они сразу все схватывают, а с, с своим-то негде работать, негде. они вот кто куда, кто в Москву, кто за Москву? кто куда. Ну понятно. Так вот деревни развалили. Все деревня развалили. А виноват Ельцин. Ельцин, да? А то кто же? Вон начал А эти доделывают. Они об деревне даже и не думают, что деревня развалились совсем. Уж деревню вот войну, знаете. Угу. Уж на что войну была большая тоже деревня. Головки Ой, какие деревня были большие, не сравнять к нашим, все там было. Вот у нам раньше было, да уж я взрослый была. Там и маслозавод был, сколько народу работало, и почта была, и медпункт опять, и это МТС был, сколько народу там работало. Там очень много этих рабочих мест было, и животноводство было. В колхозе люди работали, а не стало ничего, МТС ликвидировали, какой-то РТС у Корсаку перевели, и народ покатил, куда глаза глядят. Да. Ой, это прямо что-то с деревнями, и вот осталась, я еще сестра со мной тут, она с Москвы живет, mm -hmm. лет-то хорошо, а зиму за, заносить дороги откапываешь, откапываешь, и туда откапываешь дорогу, да. и, и там к колодцам везде откапываешь. Так что молодежи нету, все поуехали. По а что тут делать? Тут нету ничего. Раньше вот уже мы взрослые были, у Марина мой клуб был, клуб там и теперь телевизор. Когда кино там ставили, привозное, народ идет идет туда, и вся, всех деревень близких туда идут. А теперь ни клуба нету, ничего нету там, и в, в больших деревнях, и народ-то, конечно, разъезжается, и разъехался. Бредихина, вот она. Угу. Вот Бредихина, вы. Ну, проезжаем. вот как в Корсак уехать, да? Да, в церковь стоит. Угу. Было какая огромная... И это Бредихин, через речку, какой поселок был, у нас брат там жил. Поселок какой большой был. Веселье, народу-то много, праздники, веселятся. А, это... а теперь все поразъехались, и этого поселка нету, считай, там три дачника. только все осталось. И, и у Бредихина... Один-два и общусь. Нету народу. Дома стоять. А что у дома. А, а жить некому, да? А жить некому. Как вот вы относитесь к власти вот к нашей сейчас? Ну, часто вроде там-то хорошо. Мы вроде бы довольны. Ну вот недовольны, что деревня рассыпались. Они совсем деревня у нас. Вот чем недовольны. Нету работы. Людям нет работы. А так власть тут вроде бы все есть. Все есть. И жиранье, и все бывало. За этой несчастной колбасой -то в Москву ездили. А теперь она вон валом лежит. Так что вот так мы и живем тут. И у каждой деревни. Вот так. Ну, вроде бы дома стоять а народу дельту. Или по одному человеку, уже старый. У mm -hmm. старым-то некуда ехать. Жизнь получила, а народ умрет не знам как. Раньше у нас колхоз один был. В этом, вот эти, как я говорю, деревне тут это вот, колхоз раньше, раньше. Uh -huh. Ну, это еще я маленькая была. Да уже и взрослой стала. У нас свое. И лошади, и овцы, и свиньи, куры, гуси, это, коровы. Все, все, все было у, у нас. Да. Все было у нас. Потом укрепняли, укрепняли укрепнили, укрепили, укрепили. Туда у нас прилепили. Там было, там много было скотных дворов. И коров много, и телят много, и лошадей много. И свиньи там были тоже, свинофермы. А потом все, сразу, сразу все. Приехали какие-то московские, мы будем тут это, глядим, всех корон наших этих у колхоза скупили все, лошадей скупили, все поскупили. Все скупили, и куда-то свезли и порезали, и укажем колхозе. Вот так мы, деточки, проживаем, и все проживают в деревнях. Понятно. Ой, мама, что сотворили в деревне. Зюганова говорит, говорит, деревни надо возрождать, деревни надо. А кто его слушает? Никто не слушает. Все силы да, отдают городам. Москву эту строят, строят, строят. А тут все. Были колхозы, стройка была, там дома строить рабочим бывало. Даже вот тут у Маринки. Были два дома, трехэтажки, были полные, набитые. А теперь там и квартиры пустуют некоторые. Угу. Вот и у в каждом колхозе, так где колхоз был. Ой, ой, жизнь. У в больницы нет теперь. У Вамценск, только в Омценск. Или в Орел, или в кто у зале зальется, там, может быть, получше врачи. А тут глянь, от дома с простой болячкой ехали в Амцинске. Вот что сотворились. больницы даже что-то сотворили. А пока до Амцинска довезут, и глазки закроешь. Да, далеко ехать. а дорога-то какая? Одни... От каналы. Там пока доедешь и от этой от тряски помрешь. А здесь уже не, не кладу, да? Не, не Нет. Нет. Тут все. Тут есть, я не знаю, два врача, что ли, какие, один хирург. И то они в mm -hmm. Приедут и Приедут, где-то не знаю, каким часам, к десяти, к А у час уже им надо обратно ехать. Они же и тут работают, и там работают. Mm -hmm. и вот. Ну, какое лечение? Ну да. лечение? Так, Ясно. Такая, ну, спасибо. Ладно, спасибо вам за рассказ. Здоровья вам. Не болейте. Не болейте, не хворайте. я не знаю, вы успокаива. Я вот в берцах. Каких? Ну, берцы, берцы. они промокают? Ну так, чуть-чуть. Да не, она трава сухая уже. Нормально. А вот тут вот лощин, тут как бы сыр Да, нормально, пройду. Все, спасибо. До свидания. такая вот, друзья, бабушка рассказала она немного про деревню, про свою жизнь, да и вообще про то, что происходит с деревнями сейчас. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч.